Приветствую, друзья! На связи Елена Туманова и в сегодняшнем видео я научу вас как можно легко в течение буквально двух секунд убрать задний фон с любой вашей фотографии. А те, кто владеет фотошопом, знают, что это достаточно длительная процедура. А для тех же, кто еще не окреп в работе с фотошопом, либо еще новички, могут потратить на это очень много своего времени. Так вот, для того, чтобы сократить ваше рабочее время, я предлагаю вам использоваться сервисом «Ремолы», и он буквально действительно за одну секунду уберет любой фон с вашей фотографии. Здесь можно авторизоваться, здесь можно работать без авторизации. Для личного использования сервис можно использовать совершенно бесплатно. Если же вы уже в профессиональных, либо в коммерческих целях, то можете сделать здесь оплату, ежемесячную подписку и так далее. Я же использую его для личного использования. Нажимаем вот такую вот вкладку «Загрузить изображение». Пошла загружаться фотография, загрузилась. И мы видим исходное изображение и изображение без фона. Если вас все устраивает, вы можете нажать на кнопку скачать и вы скачаете изображение без фона. Если же вы хотите отредактировать, нажимаете кнопку редактировать. Сейчас подождем, пока изображение загрузится. Изображение загрузилось. И что вы можете сделать? Вы можете корректно сказать, у вас появится вот такой власть. И видите, вы можете нажать вот этот если чего-то вы лишнее стерли вы нажимаете на кнопку либо восстановить либо на сброс видите все восстановилось смотрите насколько точно вот даже волосы где там небольшие завитки волос вот прям совсем Отдельно, как говорится, все равно все, все отражается, все очень симпатично смотрится. Далее, если вы хотите тут же заменить цвет, вы нажимаете на кнопку фон. И вот у вас есть такой полозок. когда вы на него нажимаете, то видите, его ведете, у вас меняется фон. Либо вы можете понажимать вот на квадратики, которые находятся внизу, тоже можете выбирать фон. Если вам это не нужно, нажимаете на крестик и закрываете это здесь же что вы еще можете сделать прямо здесь вы можете поменять фон вот здесь вот вам предложены фотографии и вы можете выбрать любой фон и поставить его ну допустим я возьму вот этот фон нажимаю и тут же видите появился сразу же задний фон любой фон подставляете и пожалуйста он сразу же появляется если ни один из предложенных фонов вас не устраивает, значит, вы нажимаете вот на кнопочку ⁇ Выберите ⁇ выбирая любой фон, ну и, естественно, предварительно он должен быть у вас скачен на ваш компьютер. Я уберу фон, мне не нужен, опять же, если не хотите, все убирайте и нажимаю кнопку ⁇ Сохранить ⁇ и вот видите, таким образом отражается фотография. Фона нет, есть только ваше изображение. И пожалуйста, используйте дальше, дальше эти фотографии. На этом все. С наилучшими пожеланиями и до следующего урока.